Дорогие братья и сестры, Скопием. шалом Прият вам еще их, раз. Шалом – это не только мир, шалом – это Божья полнота. Саму, мир твоя Божья, это это полнота. и дары, и таланты, даровые, которыми талантин. Господь нас наделяет. Божья полнота. Бог не и Божья вера, защита, охрана, Божья, Божья чехина, полнота, Божья бяра, покров. Защиты. Всем вам шалом. На всички шалом. Я тоже, знаете, вот я лишний раз убеждаюсь, ничего случайного не бывает. И всякие подс убеждаем, чиня мы не что случайное. Мы были э, по гуманитарным делам в Краниво. По гуманитарные дела бях в Краниво. И там. По счастливой случайности, не случайной, По проходил не случайно случай... международное служение Трез Диас, ну, второй раз всего в Болгарии, и почему-то именно в Кранево. Хм, Проводится интернациональная конференция ну, Трез Диас, в Кранево. Раз, лишний раз, вот здесь, знаете, ну, и во время войны в Украине, и, ну, и до войны, и сейчас вот особенно в Болгарии как-то каждый день видишь какие-то божьи чудеса. Какие Приди божьи в Украину, Дурия Сигава в Болгария, всякий путь виждем божи это чудеса и знамения. Вот э, мы познакомились с прекрасным епископом. Запознахмись с э, Давидом, епископ, Давид. Э, и ну, с прекрасным пастором. Прекрасный э, Что интересно, они из Кореанды. Интересно, в Караганде. я когда-то в Караганде работал в представительстве ООН, но представительство ООН на Валматы было, но в Караганде у нас был проект Караганде Тимиртаум, я в Караганде жил в свое время, 98-99 год. И у меня тоже Караганда отзывается в сердце я так с удовольствием познакомился, и вдруг, знаете... С удовольствием я э, в, в лице этих э, замечательных пасторов, э, служителей Божьих, вдруг увидел родственные души. И в те видях родственные души. То есть люди, которые верят в нашего Господа Ишуа, Мессию. В Господь, Ишуа, которые реально иудеи по духу Иисуса для Авраама. Иудеи, иудеи по духу сыновейте на Авраам и сыны Божьи, конечно, сыны Божьи, Божьи и вот э, мы пришли в гости в эту церковь церковь на скале Воспримите это как рекламу, пожалуйста если кто-то ищет церковь себе Акуняку... духовную семью друзья, духовную вам сюда церковь, требует... если есть евреи Акуняку кто меня евреи? слышит? а евреи наверняка слушают меня сейчас и, Можете мне поверить, вы здесь э, найдете настоящую Божью Мешпуху. Можете доповерить, что здесь намерена истинная Божья еврейская семья. Здесь. И вот вчера у нас был прекрасный шабатний. Целый день мы служили нашим братьям и сестрам. И вчера целый день служили на да. нашим братьям и сестрам. И те служили. И я так чувствую реальное. Обновление ханукальное обновление уже начинается. И обновление, обновление. Мы, э, на, наверное, все христиане с радостью ждут 25 декабря. Всички христиане с радостью. Когда, когда будет? Э, Рождество. И мы будем праздновать. Мы, мы все ждем, наверное, Нового года, что будет какое-то обновление Всички после Нового года. Нового година, обновление след нового година, надежди. Хочу обратить ваше внимание еще на один праздник. Да внимание вверху, что один праздник. праздник обновления. Праздник очищения, обновления Ханука на Праздник на обновление то Ханука. А, который будет 8, аж 8 дней то что продолжала восемь дней. С 18-го числа вечером до 26-го. От 18-го до 26 Мессианские евреи, евреи всего мира, и мессианские евреи, конечно, праздник этот празднуют с удовольствием. мессианские евреи праздник с И я хочу сказать, что вот ну, такая у меня рекомендация. И если докажет, чему мы что Пожалуйста, не, не воспримите это как, что евреи опять хотят навязать вам что-то свое. Не воспримете евреи, правит что свое. Восемь дней, каждый день мы зажигаем по одной дополнительной свече. Осемь дней. По Каждый день мы празднуем этот праздник обновления. Всякий обновление. Принимаем обновления в духе Святом. Не потому что мы обязаны по закону. Не за по закон. Мы мессианские евреи, мы новозаветные евреи. Не сме, а, евреи, новозаветные евреи. Мы, мы не под законом. Не, не сме под закон. Мы под благодати. Не сме мы под это празднуем, благодать. потому что потому что ну, во-первых мы у нас мы хотим наполняться этой ханукальной радостью ханукальным светом праздник за что мы хотим ханукальных чудес в нашей жизни чудеса в и они происходят каждую, каждый год и тылуиваться всяко година. и знаете это хороший хороший такой вопрос я бы, я бы таки рекомендовал христианам попробовать попрос, пригласите мессианских евреев и вместе отпразднуйте праздник ханука хотя бы один день не надо восемь хотя бы один день да ты и да праздник ханука а, по не день. есть такой хороший вопрос еврейский еврейский вопрос, еврейский вопрос. А что я таки буду иметь так, от этого праздника как вот ты вам той праздник а, какво, что ты получил два что имеем мы мессианские евреи от праздника Ханука? Как во, не Во-первых, мы получаем личное наше, личное обновление освящения. Не мы обновление Это реально. реально. Во Во-вторых, мы утверждаемся, когда мы лишний раз напоминаем сами себе, мы говорим об истории праздника, о том, как э, мали, ну, маленькая Если... группа евреев истории на, на маковеев э, из маленькой деревни мамалка группа евреи противостояли противостали силы. огромной греко-сирийской армии и ну то есть эта армия александра македонского Твоя армия на в то время Александр времени. Македонский не не проиграл ни одного сражения. и не то и сражение. И вот представьте, плохо обученные. Ну, евреи они не воины. Не евреи не учили Тору. Ты все Тора. И мало умели обращаться мечом, луком. И не Тем более. Да уже. У, у, у, у армии Александра Македонского были боевые слоны. И армия этого Александр Македонский, которые, но присмотрела ну, все на своем пути. Куда по своему под? Не боевые слоны, не греческая фаланга, ни мечи, ни, ни копья, ни, не мечи, не копья, ничего. не не имали ни ту слоновую, ни ту специальную урежи. Греческие римские армии не помогли. Потому что на стороне евреев был сам Господь. Когда мы празднуем этот праздник, мы обновляем нашу веру в Божьи чудеса и в Божью победу. И праздник, не в Божьи, в Божьи и победу. Это очень важно, в Украине. И много важно, важно и в Украине. Вот я помню, мы в начале войны в Киеве, мы готовились к уличным боям. И в, в, в начале новой на НАТО не мы за битки в, на улице. В нашем э, киевском еврейском центре неформального образования мы развернули э, медицинский пункт и гуманитарный штаб. И в наше э, миссионерский центр мы ну, не направили медицинский пункт. Нет, еврейский центр. А, еврейский. Еврейский центр. Еврейский культурный центр. Культурный центр, сказать. там направили пункт за медицинскую помощь. И гуманитарный штаб. Их штаб. Рядом один наш Подольский еврей выделил свою двухэтажную клинику пластической хирургии для разв... за разворачивание госпиталя. Все, что еврей, то и это э, клиника хирургия, за, хирургию, за... Все, что за хоспитал. В этой двухэтажной клинике мы развернули госпиталь э, без привлечения бюджетных средств и... за счет наших. За счет помощи наших еврейских братьев и сестер из-за рубежа. И там организовали мы болницу со своими на евреи. Без мы, мы каждый день ходили в подвалы и в, в, в, в бомбоубежища в метро. Хранили людей, которые там жили. Мазеты, и, мы хоро, Молились за там. Них. Мы и так три месяца. И такая проект три месяца. И я вам хочу сказать, это время особенная благодати. Низком да кажется, что время на особенном Эти три месяца Господь давал силы. Я, я Господь давал силы. Эти три месяца Бог не давал св... сверх силы. Потому что мы постоянно принимали какие-то грузы, развозили грузы по госпиталям, больницам. Что-то получалох мы некоторые дарения, требовавшие такие разносямы в пунктовые. Ну, в больнице и госпитале. В больнице, да. И мы каждый день кормили людей. Ну, занятость была круглосуточная. И мы за И я вам скажу, что Господь постоянно обновлял. Каждое утро мы вставали и опять шли к людям. И Бог каждый день не С утра до вечера мы со сестринтой И удалял всякий страх. То есть постоянно эти сирены были, люди там бежали, в эти подвалы прятались. У, ну, у на, не страх, страх. страха никакого не было, Но было желание мы спасать мы людей, и приводить Господа. И вот я хочу сказать, что вот это обновление, я тоже вот вчера целый день с удовольствием служил, Пастор, слава Богу, дал мне, дал, ну, предложил мне сегодня о чем-то поговорить. И вчера целый день с удовольствием служил и много счастливан, что пастор мне дал эти возможности для да говора И я, э, я вам скажу так, ночью там я делал презентацию, подбирал болгарский текст, чтобы сейчас вы увидели какие-то места писания. Пойдем, что про презентация, подбор болгарский текст, можете я чувствую себя не уставшим, а обновленным. И усечь там все вещи не умурен. Обнув, И я вам хочу сказать, это именно в этой церкви именно раскрывается еврейское помазание, особенно еврейское помазание. И в тази церкви рас раскрывается особенно еврейское помазание. И я бы даже сказал, что в том числе ханукальное еврейское помазание. Ханука у помазания. Так что там, следите за рекламой. Будет приглашение вас на праздник хануки в субботу Штима через две недели. Пукана. За праздник ханука. Приходите в эту церковь, вы, вы сами переживете это обновление, вдохновление и обновление духа, души и тела. Заповедайте в тазе церкви, что переживете обновление на свой дух, свою душу. Я часто слышу, задают мне такие вопросы христиане. Христиане тебе задают такие вопросы. А не согрешим ли мы, если будем праздновать еврейский праздник Ханука? Неамально согрешим, как праздновал мы еврейский праздник Ханука. Пожалуйста, выведите на экран местописание. Пожалуйста, проверьте меня по Библии, Десятая глава. 10 глава, Евангелия от Иоанна, с 22 Евангелие тут по 24 Иоанна. стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Болг... И болгарский можно вывести текст, не знаю, работает техника или нет. Ага. Пожалуйста, послушайте Слово Божье. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломонова». Ну, все, и, и большинство, подавляющее большинство исследователей Библии говорят о том, что это был зимний праздник обновления Ханука. Многинство тут исследователей на Библии доказывает, что это зимний праздник Ханука и почему-то библия мы знаем с вами что в библии нету нету каких-то случайных у, э, случайной информации знаем в библии это случайная информация и почему-то вдруг э, нам библия говорит о том что именно в праздник обновления иисус христос ходил в притворе соломоновым причина э, библияказ иисус по и ходил в Трем. И именно в этот праздник пришли к Нему, обступили тогда Его иудеи и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Машиах, скажи нам прямо!» Ну, вот по-гречески «Христос». По-грецки задали Ему вопрос. «Если Ты Машиах, скажи нам прямо!» ты это от акуси Христос, скажи Нейх. На самом деле, казалось бы, эти три места, три стиха, не связаны между собой, непонятно, почему они расположены рядом. Но если вы знаете еврейскую историю и суть праздника Хануки, Но, узнала, и на праздник Ханука, Что происходило тогда? Обновление храма, как обновление освящение Дугава, жертвенника, храма на, храм, на Жертвенник, и почему машиах ожидали именно в праздник Хануку, и за что Христос его именно по времену на този праздник. Вы, для вас не будет этот это вопрос. У меня, знаете, вот следующий, пожалуйста, слайд. Покажите. У меня есть такая... Мне всегда хочется, вот когда, когда идет трансляция, мне всегда хочется получить обратную связь. Иногда на да получил обратную связь. Я хочу задать вопрос на который в ответ на который можно получить ханукальный подарок. Из кому-то пита мне и акт говорит, из что получите ханукальный подарок. Вопрос. А что объединяет вообще на ваш взгляд? Что объединяет эти три стиха? Как вы думаете, как вы объединяете эти три стиховые? 24 и 23 24 стих. На какого посочивают, какого показывают? И при чем здесь, при чем здесь до, до Библии и до этого места писания? При чем здесь еврейский праздник Ханука? И значение има еврейский праздник У меня такой такой еврейский вопрос на таком Библии. Ну это не мессианские еврей, Мессианские евреи все знают. Mm -hmm. А но на таком Библии у меня такой вопрос, пожалуйста, там будет, э, будет высвечен, Телефон, вайбер, ватсап, телеграмм, пожалуйста, присылайте свои ответы и лучшие ответы получат… Все, все лучшие ответы получат хамакальный подарок. Да, и тоже вопрос, что мы ставим только и какой-то ему отговор можно и спрашивать по ватсап, телеграмм, свои отговор, и какой-то отговор правил нужен, и получим подарок. Если у вас есть вопросы… А как, а, как, а как евреи, могут испо... как не, не евреи и хри... христиане могут использовать э, праздник Хануки для своего личного обновления? И, вопрос, как евреи могут за и утверждение в вере. И, в вярата, чудеса и Божия Божьи победа. чудеса и победа. Тоже пишите, пожалуйста. Не мы, вам, мы вам расскажем. Ще ви расскажем? Друзья. Приятели еще еще хочу, э, хочу обратиться к тем у кого возникло недоумение может быть может быть э, ну, скажем так ну, не, э, э, как бы так политкорректно сказать у кого возникло, скажем так, противление против наших наших слов, наших предложений, там, когда мы говорили о благословении Шаббата, о благословении Хануки. и сочувствовали некого думите, говорили Шабат, Ханука. Друзья, на самом деле у вас есть уникальная возможность накануне Ханукального или Рождественского обновления. И имате невероятную возможность в преддверии на ханукального праздник получить э, особенное обновление. Да особенное обновление. Э, раскрытие э, еврейских благословений. на еврейских благословений. Покажите, пожалуйста, место Писания, Бытие 12.1.3. Э, друзья, обратите внимание, ну это можно всем обратить внимание, Оберните но особенно внимание. тем людям, которых я назвал, на это место писания И сказал Господь Аврааму, Я благословлю благословляющих Тебя, а засловящих Тебя прокляну. То есть, когда мы... Ну, во-первых, благословлю благословляющих Тебя. Что благословил тут и Я Вам хочу сказать, что послужить еврейскому народу. Что Вы скажете, что послужите на еврейский народ. Это это достаточно полезное дело. Это достаточно полезное дело. Очень рекомендую попробовать. Да у кого-то в, в, кого в церквях нет еврейского служения. еврейского С другой стороны, э, очень важно исследовать свое сердце. Страна, много важно до да исследовать сердце. Э, в... На, на, предмет, э, на предмет злословия еврейского Бога, избранного народа Дали на еврейский народ, който, народ който избран от бог когда-то я каюсь э, я сам, э, сам будучи евреем се покая, че преди, еврей, э, у, у меня у самого был бытовой антисемитизм к некоторым евреям очень жадным, скупым. Или к людям, ну, которые были склонны обманывать других. Вы в, в Римской среде есть такое иногда. И я вам хочу сказать, что я каялся когда-то. И вот это освобождение от этих последствий, злословия, насмешек. Накого сика их. И сипучих обновления, Осво... освобождения, Ос... от этого духа антисемитизма, духа на антисемитизм. Оно приносит особые Божьи благословения. благословение. Ага, хорошо, что вот здесь есть еще перевод на болгарский. Для болгар тоже мы вообще к болгарам я отношусь с особой любовью все конечно всех люблю ближних все все народы но болгар особенно люблю бача особенно особенно убы чем потому что болгария практически единственная страна которая во время второй мировой войны не выполнила э, не выполнила этот план сатаны по уничтожению богом избранного народа что-то болгария почти единственная держава куяту по временно торавятовна бу на исполнила този план настанна за уничтожованные на евреи и практически все болгарские именно евреи были спасены и почти болгарские евреи бяха огромный вам поклон и огромный вам поклон за то что вы принимаете сейчас беженцев все, украинских богудар что... прям для вас это может быть там лишнее напряжение. Может быть, вас напряжение но ваше сердце ваше ваш, ваш, сердце гостеприимное то, что вы принимаете странников и пришельцев, то, вы странников и пришельцев это и очень ценно в глазах Бога. Много Бог. И все-таки вернемся к этому месту Писания по поводу злословящих тебя проклину. Э <intro> Я предлагаю вам такую молитву. И скажем, вы предложите нам молитву. А роно благословения вы все получили? Надеюсь, вы его приняли? Получите а роно нового благословения, надеемся, чистый его приняли. аллилуйя. Но вот, э, пожалуйста, обратитесь к Богу, Но, что если вдруг Бог, у вас даже, если есть какой-то какая-то тень антисемитизма. Дуриакуем это некая малка сянка на антисемитизм. Чтобы Бог освободил вас от этого. Нека Бог вы освободи и это злословие богом избранного народа преобразил благословение и злословия, да благословение давайте обратимся к богу и нека к бог дорогой наш, наш господь господи Ишуа, Мессия, Ишуа, Мессия. Иисус, христос. иисус христос прости пожалуйста мои грехи прости Прости мой грех антисемитизма. Прости мой грех на антисемитизм. Прости все неугодные, нечистые э, поступки, мысли в отношении Бога, Избранного народа. Мои нечистые мысли, поступки в на народ Избранут Бог. Прости весь мой род моих родителей, бабушек, дедушек, про продедушек про дедушек. Прости целый мирот мой трудители, баби, дядувцы. Которые, э, в которых был дух антисемитизма духу на антисемитизм, которые участвовали э, в преступлениях против еврейского народа участвовали в народ, погромах холокосте в холокост, погром, или просто злословили насмехались над еврейским народом или со... злословили или со... божий народ Изгладь, пожалуйста, из книги судей, из книги жизни. И магнитова книга-то на животе. И наполни, пожалуйста, всех нас, Исп... меня лично, всех нас. Исполни Исполнимся,чки нас, лично мен. Твоими Божьими еврейскими благословениями. Твои Твои еврейские благословения. Бишеем Иешуа Гамашех, во имя Господа моего. В то, на мое Господь. Иешуа Мессия. Иешуа Мессия. Иисуса Христа. Я прошу и молю. Астимоля. Амин. Амин. Дорогие братья и сестры, ханукального обновления вам всем шалома, Божьей полноты. И приходите на хануку в церковь на скале. Амин.